Каково это жить, когда в твоем городе не до война? Здесь уже все, здесь ничего не работает В 10 уже все закрыто, то есть смысла выходить на улицу нет Тут уже начинается, естественно, тусня Для Донецка такой движ это что-то нереальное Так, чтобы на телефоне был интернет в Ланске такого нету Таксист говорит, типа, я вижу ваши заказы, но с вами никто не поедет Это Донецкий Макдональд Единственная территория, на которую у человека может быть сразу три паспорта Это мой Донецкий, вот посмотрите этот сюжет мы решили сделать после того, как разбирая архивы, наткнулись на видео с добровольцами из Якутии. У нас целая рота Якутян. Еще раз, из Якутии. То есть люди проехали 10 тысяч километров, чтобы в другой стране построить русский мир. Якутян это не только Якутов, а вообще людей из нашей республики, очень много сибиряков. И вот что поразило больше всего так это нежелание якутских наемников возвращаться домой. Подумалось, ну как же так? Тут разбитый войной Донбасс, который еще никогда не жил так бедно, как сейчас. Невозможно не печку растопить, и ни на чем сварить, варишь Это на ковстре. Так тяжело жить в Донбассе. Пусть люди знают, как мы живем. Это... Тяжело жить. Вот очень... Привет, друзья. Этот выпуск начался с сообщения, которое мне пришло в Директ. Туда много пишут, предлагают темы. Вот это сообщение. Тема для моего города банальная, но многие за его пределами не знают, каково это жить, когда в твоем городе не до война. Когда у тебя столько ограничений, сколько и при Союзе не было. Когда в твоем городе нет даже Макдональдса. А что такое Apple Pay, это вообще никто не понимает. Когда в 20.00 общественный транспорт вымирает. И это все при том, что всего 5 лет назад твой город был бизнес столицей страны. Не хотелось бы говорить тут о политике, слушать гневные комментарии. Просто хотелось бы рассказать, как живут люди в Донецке. Не искать причины, почему и зачем так вышло, а просто показать, как живут территории простые территории Донбасса победили время. Пока весь мир движется вперед, они скатываются все глубже в прошлое. До каменного века пока не добрались, но в худших временах Совка застряли прочно. У нас вот такой Советский Союз, проблемы вызывают у людей, в общем-то, они находятся в состоянии тяжелого шока и апатии. То есть люди не понимают, что будет завтра, и не будет и завтра еще хуже. Вот как раз ситуация глубоких 90-х, она сейчас на производствах есть. И кто это говорит? Андрей Пургин, тот, что топил за ДНР с 2005 года. Тот, что одним из первых бил себя пяткой в грудь о том, что Донбасс сильный и самостоятельный. За шесть лет все успели насмотреться на самостоятельность активистов русского мира во все... Ну и что, мы сейчас во Внуково приедем, там людей сметут нас. Боже, как много людей. Здесь, смотри, сколько людей ждут так. то, что час ночи здесь кто-то сидит еще в пекарне. Да все гуляют, троллейбусы ездят, добитые. Да. И, блин, на таком дорогом такси я еще не каталась. Нам быть не очень рады, вот мы сейчас гостиницу. Мы с Поповым приехали, с падением спроса на металл, соответственно, упал спрос на уголь, ну и на остальную продукцию, ту, которая на промышленные предприятия в Донецкой Народной Республике. Производит. Бюджет Донецкой железной дороги снизился, а, соответственно, и заработная плата работников. Это даже не 90-е, а намного хуже. Вот вам сюжет из Донецкого аэропорта. Помните, когда-то злые бандеровские захватчики построили в Донецке аэропорт? Вот как он выглядел. Потом в 14-м пришли адепты русского мира и поправили дизайн на свой вкус. А теперь этот арт-объект пилят на металлолом. Один пилит, двое других перетаскивают. А ведь год назад были такие громкие обещания. Донецкий аэропорт будет восстановлен и станет символом возрождения Донбасса. Об этом накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. Вот так теперь выглядит металлургия Донбасса. Это не стали литейные заводы, как раньше, а база металлолома. База металлолома. Какую-нибудь теплую, красивую, уютную, а главное вкусную кофейню И попить какого-нибудь там лата с сиропчиком Поэтому сегодня у нас будет топ-кофейн, который мы выбрали по вашим советам Пойдем пить кофе, из сладости Ира первый раз в Москве Да, в первый Какие раз Какие твои впечатления от Москвы? Очень много таксистов сначала Мы же вышли в аэропорт, там таксисты, люди, так много, час ночи У нас час ночи тишина, вот прям совсем тишина ну, У вас комендантский это, час Это невозможно мы заселились в отель в 2 часа, и мы такие выходим и едут машины. Это очень непривычно. Это как будто ты. Ну, вот. Мы пока ехали, Рома все время сравнивал нас с деревней. Говорит: вот мы как из деревни, мы как из деревни. Так правда, у нас город превратился в деревню. Я ложусь спать в 11, максимум в 12. А комендантский час во сколько? В 11, Но в 10 уже все закрыто. То есть смысла выходить на улицу нет. Вот сейчас, наверное, мы будем проезжать. Посты, которые уже ловят людей после комендантского часа, мы домой успеваем. Но успеваем вот так вот. А на что пределе. реальные металлурги? Они пишут письма Пушилину с мольбами выплатить честно заработанное. Вот один из экземпляров от коллектива Донецкого металлургического завода. По состоянию на 5 ноября 2020 го задолженность по заработной плате составляет 4 месяца. Наши регулярные обращения остаются без ответа и самое главное – реагирование. Терпению трудящихся приходит конец. Такие «письма счастья» в кавычках пачками отправляются к Пушилину ежемесячно. Коллектив все того же ДМЗ уже обращался к московскому наместнику не далее, как в сентябре. Все больше сотрудников находится в поисках другой работы, так как нет средств даже для проезда и содержания семьи. В последнее время это приобрело массовый характер. Учитывая, что людям до сих пор ничего не выплатили, господину Пушилину по барабану на все просьбы, мольбы и даже угрозы так называемых граждан ДНР. Это очень похожая ситуация на 90-е. Да, безусловно, ситуация в этом отношении тяжелая и безысходная. Она не столько горячая, сколько безысходная. Можете бастовать, можете пешком ходить из Кузбасса, денег все равно не будет. Местные царьки прекрасно понимают, что деваться людям некуда и пользуются этой безысходностью по полной. Ведь поиски другой работы в ДНРе – заведомо проигрышное мероприятие. Работа, в общем-то, есть. Но вы должны понимать, что если вы зарабатываете 6 тысяч рублей, и вам нужно добираться на эту работу, и вам нужно возить туда тормозки, то вы можете, очень то прикинуть, что эта работа не носит никакого прямого смысла. Работы, может быть, и хватает, э -э -э -э, оплата труда низкая. <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> в конце 13-го начинается Майдан. Все следят за Майданом. И идет вот такой движ-движ-движ, а потом ну вот это вот раз и щелчок. В общем, мы были в университете, это 24 мая, сессия, и нас всех резко, ну, начинают приходить ВКонтакте всякие уведомления, типа, самолеты обстреливают город. И вы такие, самолеты город обстреливают, что за глупости вообще. Вот. И нас резко собирают у каждого в своих кабинетах и резко всем закрывают сессию. Ну вот, в пару минут Сейчас это нас случается. Отпускают домой, нас отпускают Нас выгоняют домой. Нас выгоняют домой, ну, а я думаю, вау, полдня свободно, класс, идешь домой, и еще ничего, не, кажется, не случилось. А там, оказалось, уже война началась. Там это, ну, 7 километров от того места, где я была. Ну и все, начинается война, начинается жесть. Ты ничего не понимаешь. Обстреливают город отовсюду. Там половина твоих соседей, родственников, друзей, они теперь военные. И завтра они могут умереть. И вообще они в жизни оружие в руках не держали. И вот это вот ну, непонятно. И вот а вот что смотришь... делала в это время? Мне, восем... Мне 17. Мне лежала дома, смотрела сериалы, надеялась, что домой не прилетит. Все. Мама не пускала гулять, потому что там война.